Шевролет Авиа, вот Т300, полная утеря ключей. Многие жалуются, наверное, это конкуренты. Почему не снимаешь видео и не показываешь, как пишешь? А, ну, когда мне писать, как я пишу? Тут приезжаешь на место, надо ключ сделать. Бывает, замки надо разобрать. Прописать там, пин-код вычитать. Не до этого. В общем, результат у нас закончился. Машина заводится.